В том времени суток, дорогие посетители, как же приятно видеть ваши горящие глаза, жаждущие чего-то необычного, удивительного. Вот только что теперь в мире вас так может удивить. Разные аномалии, конспирологические заговоры и прочие необычные загадочные вещи. Да, соглашусь, это интересно, вот только все ли из ныне присутствующих могут адекватно осмыслить, что тут вообще происходит, если влезть в историю нашей вселенной фонда SCP, заметим, что он изначально был нацелен на сбор и распространение интересных страшных историй и вещей. На протяжении всей жизни фонда его сотрудники собирали поистине много интересных вещей и документов, аномалий, да и персонал, как мы видим, был весьма неоднотипного содержания. Не менее интересны оказались и организации и группировки, которые всеми силами пытались ограничить деятельность тюремщиков и сохранить свой костяк рабочей деятельности, а то и вовсе продолжили двигаться к своим назначенным целям. Но сейчас речь не об этом, наша вселенная находится на тонкой грани между адекватной стороной и стороной бессмысленного абсурда. Мне очень жаль, что вы, да-да, дорог, дорогие зрители, подписчики, ютуберы, мне жаль, что именно вы довели нашу среду до столь ужасного состояния. Фонд SCP ведь не однозначно серьезное направление чего стоит найти достаточно интересные объекты неординарного содержания и рассказы с таинственным сечением обстоятельств. Однако наш сегмент все больше падает в бездну низкоинтеллектуального уровня, все больше появляется каналов и групп, содержание которых просто выходит за рамки приемлемого и разумного составляющего, опускающей ваши интеллектуальные способности.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 Рофлящие ситуации размазывают ваши представления. Задайте себе сам вопрос для начала, что было до того с фондом, когда вы с ним познакомились, каким он был и каким было его окружение. Отбросьте на пару минут все ваши мысли и нынешние представления, вернитесь на пару лет назад, Станьте снова теми, кем вы так были, и попробуйте склеить ваши розовые очки, которые так долго держали надежду на то, что все, что читали об этом месте, Правда. И теперь посмотрите, во что оно превратилось. Ваши товарищи, скорее всего, уже не изучают эту вселенную. Либо же бросились с возгласами. Но к чему это все? Оно ненормально, оно неестественно, оно непригодно для существования. Нет, это как раз ваши действия приводят фонд к непригодности. Вселенная кошмаров и крипипаст, основывающиеся на научной фантастике и докторских выдержках, подкрепленные экстраординарными титановыми взглядами, непонятными и необычными. Где это все Где это стремление к любопытному и непонятному? Люди теряют интерес из-за ваших действий. Я не хочу сказать, что конкретно вы портите всю Вселенную и всю атмосферу, но вы поддерживаете жизнь в низкокачественном и нездравом направлении, что приведет все вокруг на уровень современной культуры, современного минимализма и постмодернизма. Необоснованные идеи, пустой смех в никуда, без эмоциональное отвращение и обращение в пустоту и в небытие. Зачем вы это выбрали? Фонд SCP, наоборот, должен подкреплять ваш интеллект абстрактного мышления. Это ведь как современный Рэд Брэдбери со своими марсианскими хрониками. Это хороший пример той же антиутопии Джорджа Орвелла со своим модернизированным 1984 Почему вы не хотите принять в свою душу переосмысленные идеи сверхразумов и принять альтернативы миров в более масштабном варианте? Неужели ваш интеллект настолько мал, что он способен только воспринимать материал тех сообществ, которые попросту деградировали, наполнившись низкопробным контентом в виде примитивных мемов? Ваши рамки обыденного просто смешны. Ваша амбициозность и смелость в разговорах может сразу переменяться на уровень несерьезного отношения к подобным вещам. А что же тогда вас ждет в жизни? Что вы сможете сделать в своей пустой оболочке, будучи в постоянном пребывании в таком состоянии? Вы сможете все содержать в крепком фундаменте здравого взгляда на предметы, которые вас окружают. Мое предложение будет таковым. Чем больше вы будете продолжать вести упадок в небытие, тем больше вы будете удивляться стечением вполне себе нормальных обстоятельств. Для всего есть место быть. Конечно, однако для многих нынешних вещей, круп и мысли переходящих границы разумного и тематически правильного направления просто будет вести в абсурдную составляющую. Вы можете притворствовать высказываниям разных догм и цитат и доказывать, что я могу быть неправым. Господа, вы в первую очередь для себя ответьте, нужно ли вам такое направление в вашей жизни. Вам хватает музыки подобного плана, запретов и санкций на всякий гуманизм, который впоследствии породит геноцид вашего же состояния, которому вы так привыкнете и который станет для вас нормой? Вы хотите дать волю культуре низкосортного содержания, которая захочет убрать правосудие вашего же разума и вашего собственного Я? Вы хотите терять способность к мышлению? Или, быть может, вы, наконец, проснетесь и скинете оковы вашего бессмысленного течения по правообразной реке мысленного содержания? Я предлагаю выдвинуть протест в такой культуре. Многие люди уже начинают собирать контент и на таком отвратительном уровне зарабатывают деньги, что в свою очередь незаконно и подло. Я призываю вас бороться с этим и прекращать вдыхать жизнь этому непонятному содержанию. Оно не должно оставлять след в истории, однако оно дало дыру в работе фонда. И вас можно в этом винить, если вы допустили в свое окружение такое бездарное отношение. Так давайте мы совместными усилиями продвинем более уместный и адекватный контент и поднимем наше сообщество со дна, возьмемся за руки коллективного настроя и сможем уже сделать наш мир лучше, длинственнее и интереснее. Это обращение больше похоже на призыв к вашему здравомыслию, который, видимо, похож на удел слабых. Я не хочу быть вождем миссии и кем то большим, я просто хочу открыть глаза вам, тем, кого еще можно назвать людьми. Либо вы также утратили это понятие, как и понимание о смысле этого места. А какой рассказ, дорогой друг, ты хотел бы услышать следующим? Пиши в комментариях.